Привет, аудитория! В этом воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights UFC Vegas 57 И в этом видео хочу разобраться главный бой основного карта турнира в полусредней весовой категории между Шавкатом Рахмоновым и Нилом Мэгни Ну, Шавкат Рахмонов это 27-летний боец из Казахстана который огромными шагами просто набирает популярность в промоушене UFC Вот, он провел в профессионалах 15 боев, которых ни разу не проиграл Пришел в промоушен UFC уже... Будучи чемпионом в двух организациях ММА, в 2018 году завоевал титул чемпионов по средней весовой категории в казахской КЗММАФ. И в 2019 году завоевал титул чемпионов в том же весе, но в другой, более, известной, более известном промоушене, М1 Global. После перешел он в UFC, где в трех боях одержал три досрочных победы. Стоит отметить, что все 15 боев Шавкарта карта закончил досрочно, что выглядит очень впечатляюще, впечатляюще, и за такие заслуги этого бойца смело можно назвать идеальным финишером. Учитывая, что он выходит из самбо, бокса и панкрациона, является разносторонне развитым бойцом. Кроме того, что он может вести бой как в стойке, так и в партере, может он еще и неплохо переводить в этот партер. В партере же обладает неплохими навыками джиу-джису, что не раз нам показывал своими досрочками именно сабмишинами. Имеет он неплохое кардио, есть уже в ката довольно-таки тяжелый панч, Кроме того, Рахмонов не просто заправский рубак, а это достаточно умный и думающий боец. Ну, на самом деле, я считаю, что у казаха большое будущее в ММА, и это боец как минимум ну, топ-5, даже топ-3 весовой категории. Ну, его соперник Нил Мэгни, 34-летний боец из США, провел в тридцать 38 боев, в 29 из которых одержал победы, является Крепким середняком топ-15 промоушена в весовой. Ну, боец ударного стиля, имеет неплохую защиту от переводов э, Коричневый пояс по в партере И все-таки в партере мастеровитые бойцы доставляют ему достаточно серьезные проблемы Дерется на высоком уровне достаточно давно Неплохая у него, ну, даже я бы сказал, хорошая позиция Неплохо он выступает, но постоянно чего-то не хватает, чтобы войти в титульную гонку Заходит он в топ-10, но как-то не получается у него там ему там удержаться. Вот. И потому что постоянно его кто-то спихивает с титульного пути. Ну вот вроде бы неплохо идет Нил на серии из побед, но потом на пути становится какой-нибудь Демиан Майел, Рафаэль Досанес или Сантьяго Панденибе и начинай все сначала. Ну, в габаритах по бою преимущество есть на стороне Мэгни. Он выше своего оппонента на 6 см. Антропометрия руки и ног тоже больше на 7 см. В навыках стойки, учитывая более серьезный панчо Шавката, преимущество будет на стороне казаха. В борьбе Партере также преимущество на стороне Рахмонова. Что один, что второй соперник имеет достаточно неплохую функциональную подготовку, чтобы пройти всю дистанцию боя. Я на самом деле не вижу победы Мэгни, Вряд ли он сможет нокаутировать Шавкатов, тем более задушить. Но Нил достаточно опытный боец, и его позиция, конечно, нагло выше позиции Казаха. Я думаю, что у Мегни, если есть шанс выигрыша, то только как-то... Перебить Рахманова в стойке, переиграть его там, защищаться от переводов и дотянуть до решения. Конечно, звучит чуть-чуть нереально, но все-таки в UVC всякое бывает. Ну, я же думаю, что тут стоит ждать досрочку от Шавката за коэффициент 1.7. Маленький коэффициент, конечно, но... В принципе, неплохо. Как вариант, можно попробовать присмотреться к Саднишину, потому что именно Пантеру Мэг не является слабой стороной. Ну а зачем Шавкату пытать счастье в стойке, когда все может быть гораздо проще и быстрее? Но букмекер не выложил расширенный коэффициент на момент записи видео. Я поэтому не могу сказать, какой коэффициент будет на Саднишину от Шавката. Ну, я думаю, что побольше, чем просто на досрочку. Я думаю, что где-то 2,5 вполне может быть. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео, там я вылаживаю обычно в субботу варианты ставок на этот бой, на другие бои турнира, которые мне интересны, и по ним я не делаю видеообзор, вполне вероятно, что на этой неделе к этому карту как раз-таки будет мало видео, потому что со временем как-то все печально. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику. Подбирать интересные коэффициенты. Ну, а так все. что Ставьте лайки, дизлайки. Пишите, кстати, в комментариях. Может, вы что-то больше знаете, что-то больше заметили по поводу этого боя. Буду рад почитать. Ну, конечно, желательно с разъяснениями. Все, давайте пока. До следующего видео.